Здравствуйте! С чем работать, чтобы быть благополучным, то есть быть более эффективным и более счастливым, чем сегодня, мы уже выяснили. Конечно, во-первых, необходимо менять карты реальности, то есть наше представление о себе, об окружающих людях, о мире, необходимо менять взгляды, убеждения и собственную веру. Во-вторых, необходимо создавать, развивать, запускать новые программы поведения. Реагирование и достижения наших мечтаний, целей, желаний, предварительно устранив старые. И на самом деле все достаточно просто. Нам нужно поменять свои представления о жизни и научиться жить в соответствии с этими новыми представлениями. Поэтому я вас поздравляю, можно приступать. И когда мы приступаем, мы натыкаемся на первый подводный камень на пути. К этому светлому будущему, на пути к благополучию, и в нашем случае это айсберг. А еще точнее, это его подводная часть. А что же это за айсберг? На что мы мгновенно натыкаемся, как только меч желаем, мечтаем, пробуем изменить свою жизнь? Я сразу проиллюстрирую: например, человек имеет определенные симптомы заболеваний. Например, это сердечно-сосудистая система, или пищеварительная система, или дыхательная. И этот человек осознал тот факт, что он болен. И он понимает, что идет какой-то воспалительный процесс. И теперь этот человек хочет, и он принял решение, выздороветь, чтобы быть счастливым, чтобы хорошо себя ощущать и с легкостью воплощать все свои желания. Но мы ведь не думаем, что только от этого... Только от этого понимания у него начнется выздоровление. Если я сейчас скажу печень, мне нужно выделить 2 грамма желчи, она ведь этого не сделает. Если я скажу так, уважаемые клетки иммунной системы, сейчас у меня нет времени болеть целую неделю, разве я выздоровлю только по этой причине за 2 часа? Или если я скажу своему сердцу, я сейчас нахожусь в состоянии покоя лежа на диване, поэтому я считаю целесообразным снизить частоту ударов в минуту до 70. Разве оно послушается меня? Конечно нет. И вы сами прекрасно знаете, что мы не в силах управлять даже, даже такими простыми вещами, как выделение слюны при виде и запахе лимона, или, или желание зевнуть при виде зевающего человека или даже зевающего животного. Что уже говорить о работе сердечно-сосудистой системы или дыхательной или пищеварительной системы, Они работают сами по себе. Какая-то неосознаваемая часть нашего сознания управляет работой сердца периодами и дозами выделения определенных веществ нашими железами количеством вдохов и выдохов в минуту и так далее. И даже если мы даже если мы э, укололись об иголку или занозу, даже если мы прикоснулись к раскаленному утюгу, мы не будем раздумывать, мы не принимаем решения и не отдаем команду руке. Рука отскакивает сама от раскаленной поверхности, и только потом, через какие-то доли секунды, или даже через секунды, мы понимаем, мы осознаем, что же на самом деле произошло. То есть наш организм. И все физиологические процессы в нем регулируются каким-то автопилотом и они совершенно не требуют нашего сознательного вмешательства и больше того, они не понимают и не принимают наше сознательное вмешательство. И мы, в отличие от ежика, который шел по лесу, забыл как дышать и умер, а потом вспомнил и дальше пошел. Мы не можем принять решение не дышать и умереть от этого, потому что организм, сделает все необходимое, чтобы снова начать дышать. И по этой же причине все наши сознательные вмешательства в работу наших органов с целью улучшения нашего здоровья, с целью гармонизации работы нашего организма, они также будут восприняты как враждебные или будут попросту игнорироваться, просто, даже, просто как ошибочные. Кроме того, все наши навыки, умения, действия, которые мы делаем автоматически, по привычке, они ведь тоже не осознаются нами. Например, если я вожу машину достаточно неумело и робко или наоборот, с лихачеством, агрессивно, и я сегодня решу водить машину более умело, более ровно, более спокойно, то от одного этого моего решения не изменится ровным счетом ничего. Потому что только какое-то время я смогу контролировать этот процесс э, за счет силы воли и до первой неожиданной ситуации, когда придется действовать экстренно, то есть умело и мастерски выходить из ситуации. И конечно же эта ситуация выбьет меня из колеи и я не смогу больше сознательно управлять этим процессом. И тогда управление возьмет э, в свои руки вот тот самый автопилот. То самое подсознание, которое ответственно за здоровье, за выживание и которое найдет наилучшее решение в данной ситуации. И снова напрашивается вывод о том, что все, что мы делаем мастерски, все то, что мы делаем умело, безопасно для себя, мы делаем неосознанно. Вождение автомобиля, управление велосипедом, письмо, чтение ходьба, владение столовыми приборами. Мы делаем это все не задумываясь. Но когда мы учились пользоваться и управлять всеми этими предметами, мы, конечно, делали это осознанно. И нам было очень трудно, очень трудно было тронуться с места и не заглохнуть, очень трудно было удержать равновесие на велосипеде, трудно было вырисовывать эти первые буквочки в прописях и даже ложкой попасть в рот было достаточно трудно. Когда мы воспитали в себе соответствующие части, которые выполняют за нас эти действия, мы можем вести машину и любоваться пейзажем, мы можем сочинять текст и автоматически его записывать. Мы можем активно обсуждать события дня за семейным ужином или, в худшем случае, перед телевизором и увлечься этим так, что потом трудно вспомнить, что было съедено. Кто-то съел наш ужин за нас. Как правило, сознание мы подключаем только тогда, когда необходимо принять решение, сделать выбор, выбрать какой-то курс. Но это ведь только начало, ведь если я приму решение не курить, разве от одной такой идеи я перестану курить? Конечно, нет. Единицы перестанут. То же самое со спиртным. Люди годами на утро зарекаются больше никогда не пить. Если я приму решение не водить больше машину агрессивно, это не значит, что я перестану. Если я решу, что мне не стоит быть застенчивым, стеснительным, я же в тот же день не перестану держаться в стороне и делать вид, что я никого не замечаю. Я могу только принять решение это все делать. Я могу даже начать это все делать за счет своей силы воли. И я могу даже продержаться какой-то период. Но все сорвется, и я вернусь к привычному, эргономичному, безопасному и поддерживающему мой психический и физический комфорт поведению при первой же неожиданности, когда у меня не будет времени на раздумие, и надо будет действовать мгновенно, спонтанно и защищая свою жизнь. И мы можем заметить проявление этих принципов тогда, когда у нас утром не будет возможности умыться или почистить зубы. И мы будем чувствовать, что чего-то не хватает. И они будут действовать тогда, когда мы пойдем к переходу и автоматически остановимся, если свет красный. Или еще, еще ярче они проявятся, если светофор не будет работать. Они будут действовать тогда у мужчин когда при встрече друг не подаст руки, это будет странно, это будет не вписываться в привычную картину мира и это внесет какой-то странный такой дискомфорт в нашу жизнь. То есть всегда, когда мы не задумываясь делаем то, что мы делали вчера, скорее всего мы делаем это автоматически и мы ждем соответствующей реакции и в свою очередь сами реагируем соответствующим привычным образом. И так просто устроен наш день, так устроена наша жизнь изо дня в день. И все вышеперечисленное в основном конечно же касалось нашего э, жизнеобеспечения. А что же насчет судьбы? Что насчет миссии, что насчет самореализации, славы, богатства, любви? Вообразите, что к вам подошел начальник и попросил вас задержаться сегодня после окончания рабочего дня так как есть дополнительная работа, и вы покорно остались, ничего не возразив. Вообразите, что у вас давно есть чувство, что имеющихся денег вам не хватает, и вы не можете реализовывать свои обычные повседневные желания на ту зарплату, которую имеете, не говоря уже о мечтах, но при этом вы не можете, не в силах, подойти к начальству и попросить повышение зарплаты. Вообразите, что ваш муж или жена нахамили вам, нагрубили, и вы, молча, не разбираясь, ушли в другую комнату и будете оттуда молчать несколько часов, дней, месяцев, лет просто потому, что вы так делаете всегда. Или, может быть, вас посещают мысли о том, что ваша жизнь бессмысленна, что вы не для этого родились, что вы не реализуете самого главного в своей жизни. Но тут же приходит такая предательская мысль, что, ну, возможно, вы еще не созрели, возможно, вы еще не готовы. И вообще всему свое время. Потому что сперва надо закончить детский сад, потом школу, институт, жениться, выйти замуж, родить детей, потом их в детский сад, школу и так далее. И кроме того, для интересной жизни, для, для самого главного в жизни, как правило, не хватает еще чего-то, еще не хватает чуть-чуть, какой-то мелочи, еще немножко не хватает квалификации, не хватает еще одного диплома, не хватает еще одного посвящения, еще одного благословления гуру и так далее. Всегда, всегда что-то мешает начать новую, полноценную, яркую, красочную, вкусную и гармоничную жизнь. А мешает именно та подводная часть айсберга. Именно та часть, где в подсознании находятся неэкологичные программы, неэкологичные представления о жизни, которые всячески нам и вредят, которые всячески саботируют любые изменения и наши шаги на пути к благополучию. И, к сожалению, мы не можем бороться с препятствиями, мы не можем уничтожить программы и карты, которые нам мешают. Просто потому, что мы о них ничего не знаем. И мы, скорее всего, не знаем даже об их существовании. Потому что наши странности могут замечать наши родные, наши друзья, какие-то знакомые со стороны, соседи. Но мы-то себя считаем абсолютно нормальными. И, разумеется, потому что это наша норма, мы так жили, мы так жили всю жизнь и мы выжили даже. И поэтому менять жизнь, конечно же, надо. Но менять жизнь, менять судьбу, достигать наши цели, воплощать мечты, необходимо работая именно с подсознанием. Если вам интересно, как же можно направить подсознание на реализацию желаний, на воплощение мечтаний, достижение целей, давайте общаться, пишите свои комментарии, обсуждайте. Задавайте вопросы, привлекайте к обсуждению своих друзей. Делитесь этой информацией со своими знакомыми. Конечно же, не забывайте ставить, ставить лайки, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать, как можно с этим всем договориться, нормализовать и настроить свой корабль <laughs> мимо айсбергов к мечте, своей цели, на реализация своих желаний.